Вынужденными колебаниями называют колебания, происходящие под действием внешней, периодически изменяющейся силы. Частота вынужденных колебаний равна частоте изменения действующей на тело силы, называемой вынуждающей. На веревке подвешены четыре маятника разной длины. Отклоняем маятник А от положения равновесия и отпускаем. Все маятники имеют частоту колебаний равной частоте маятника А, но амплитуда колебаний маятников B и D мала в отличие от амплитуды маятника С, длина которого равна длине маятника А. Резонансом называют явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний при совпадении частоты вынуждающей силы с собственной частотой колебательной системы.